Всем привет, друзья. Всем привет, друзья. Сегодня мы пришли в огород. Сегодня воскресенье, выходной день. И девочки с нами. Все. Дима поехал чеснок продавать в соседний поселок. То есть покупатели позвонили, договорились, и он увез. За одну куртку, говорю, себе купишь. И... Ну чё... Хочу показать, как мы работаем. Ой, ну Вася у нас самый работяга. Смотрите, какой Вася. У нас важный Вася. Он молока напился. Васька на молока напился. Смотрите, что. Огурцы последние собрали. Вот они у нас здесь. Я их а, на салат пущу. Убрали, короче, огурцы. Вот. Ой, ты, конечно, Василек, Ты же наш, Васенька Так, здесь убрала Я пока Даринка спала Свеклу, хочу вам досадить здесь Парочку Викторий И обрезать Вон она у меня под яблони сохнет Видите? Вон под яблони сохнет А это не стало убирать, пускай стоит до октября А здесь мы выцепляем Андрея Андрей больно копает Траву Всё убирает а этот у теплицы не уберешь а, тоже надо убрать. это под викторию траву все в ведро складываю все убирает короче чем наша тепличка так еще перец надо будет убрать Даринка проснулась и все теперь на руках. Еще у Тани Вон Таня сколько мне дала. Вон, руками не могу показать Даринку держу. Это еще не досадила, надо будет досадить. В воде стоит. Но там место есть, посажу. Давайте я вам покажу, что мои девочки делают. О, господи, что за ямы делаете мне? Что за могильник такой? А? Мадам, песочницу нашли. Это прижилась. Слава Богу, Виктория. Так. Ну что, начинаю помидоры убирать. Конечно, все выдергивать не буду. Пускай стоят помидорки. Вот это у меня зеленые помидоры. Одно ведро вышло. Теперь буду набирать красные. Это бычье сердце. Это тоже. Вот какие они красавочные. О, здесь-то. Здесь-то. Пола у меня. Видите, поспели. О, Дарина. Нельзя помидор рвать. Нет, нет, нет. Пошлите отсюда, нельзя. Ты как казак. Все собираешь у меня подряд. Красный перчик. Надо будет собирать. Короче, сегодня... День урожая. Собираю я его. Хочу цветы внести домой. Вазочку поставить. Как-то так вот, друзья. Вот сюда посажу Танины. Цветочки. Так, репка, репка, репка. Обожаю репку. Обожаю репку. Надо взять... Так, девочки, там больше не копайте, мне надо Викторию там это сажать. Слышите? Ага. Так, собираем все, урожай, собираем, собираем. Девчонкам принесла маленькие помидорки такие, кушают, стоят вкусно. Не кричи, что за? Что еще надо что? Так. на на вот. потом Дан еще у тебя это, место не так так Андрей этот как его собирают сливовый терн сладкий очень вкусный и крупный очень даже крупный сейчас я вам покажу друзья так, вот свеколка у меня сохнет, надо ее... О, уже собрал, что ли, Андрей? бедра набрал. Варенье будем варить. Компотов уже наварили. Хватит. Считай, у нас компотов сколько? Около 50 баток только со сливой. Обалдеть, они уже объелись. Хотя... С этой стороны кошмар, мошмар. Вот мои помидорки стоят. Вот это зеленый сорт. Ну, то есть, такой. Он, он, этот сорт уже поспевший, а здесь вот разные сорта. <coughs> Остались вот ну, такие полукрасные, а их полуоранжевые. Вот это тоже краснеть начинает. Короче, оставила еще. Горький перец надо будет но я его сегодня не буду, наверное, набирать, так как не успею обработать. меня очень много надо будет обработать. Еще капусту надо забрать. А затем, затем, что мне надо? Капусту. А, Привет, сладкий мама. перец. Привет. Мама, сейчас помидорки соберет маленькие. Ладно, пока не мешайся, не бегай здесь, хорошо? когда маленькие помидорки, помидорки все маленькие и милые, я их хочу. С ним хочу пад, хочу Мам, а ты... Маленькие помидорки очень милые, говорят. Я их хочу кушать, а большие не хочу. Вот так вот, друзья. Большие не ест. Смотрите, какой сорт хороший. Вон он. Ой, его надо будет оставить, прям как виноград висит. Короче, пускай висит очень хорошо. Очень меня радуют помидоры. Сорта хорошие. Угу. Если бы пораньше посадила бы, они бы у меня быстрее. Еще это мы горький перец, перец кушали Давидом врачи. Кушали горький перец, да? Ага. ага. Ну, да, славно, давай. А эта Но, Кулема очень сидит. Очень вкусненькая, очень вкусненькая. Очень-очень вкусненькая, да. Короче, друзья, собрали наш осенний урожай. Собрала перец красный, помидоры, там часы красные. Это вот такой же сорт, зеленые. Они уже мягкие, их можно вырабатывать, отрабатывать, как сказать. Так, это помидоры черри, мелкие. Мы их будем кушать, они самые витаминные. В морозилку не буду я их вкладывать. А, еще морковь, Андрей, надо. Морковь нам надо. Помидоры, э, помидоры, морковь и перец сделаем в этот. В морозилку будем вложить. А, для супа, да-да. Так. Покрупнее. Ай, там. чё покрупнее? Выбери, какой есть. Чё. Через терку-то не мне тереть тебе. Капусту хочу сделать. Что, хочешь кушать? Не хочешь? Ну, короче, покажу на видео, что я сделала. А то сейчас да? заранее наговорю кучу всего. И опять у меня получится совсем другое. Ой. Так, да. еще надо будет укропчик взять. Хреновые да. листья. Да. Листья вишни и да? смородины. Обязательно. Мы будем все в пакетик складывать. Сегодня хочу... Нынче я не делала ассорти. ассорти такой классненький, свеженький, Хорошенький Мы его, а? надо. Еще надо. А нынче это, Андрей, будем делать такреновую закуску? Нет. Будем. Выразить. Все, теперь чеснок больше не буду продавать, а то на посадку у меня не останется, хватит. Короче, все ушло на ура. Фалли? Хватит? Можно приехать, если что? Не хватит? Можно приехать, если что? Хватит? Как не хватит? Морозилку уже. Там с помидорами вместе смесь. Так. Листья, листья покашляет начала продула что ли есть у свеженькие надо взять, хорошенькие хрена у нас полно там у дома хрена много соседям отдала забирайте, выкапывайте, говорю, мне не надо у меня здесь здесь хрен там хрен и там еще за теплицей хрен везде хрен этот растет М -м, ягодки хочу посмотреть Ежевику. вроде она поспела черная вижу конечно. Она поспела. Андрей, у нас ежевика поспела. Надо собрать черненькую. Вон она. Детишек накормить. Витаминчики свеженькие. Так, пакетик надо взять. Так нельзя на руку собирать. Сейчас девчонкам дам, пускай едят. Они очень любят все новенькое. Ууу, вот здесь-то сколько? Давай, это я сама съем. Ой, не в то горло полезло. Девочки, такие ягодки будете? Вы же любите все новенькое, да? Руки выну? Все же. Все, все. все, все. Бери. Хочешь так, бери. Мои. Нет, так ты ей, дай тоже мой. Мои. Сейчас дам-дам, принесу. Там еще много. Это возьми, пока ладно? Сейчас принесу. Вот мы с девочками собрали. Только ежевички. Это Они прям поспели классно. Это вот ляк. маме. Да. Я Все тром собирали, да. да. М -м -м -м. Вкуснюшка. Дайте-ка, дайте поставим. Давай. Будешь? На вот это вкусные поспело. Короче, девчонкам дала букеты, я говорю, букетки домой понесу, у нас дома нету, да, ага. да, все красота у нас в огороде, в огороде стоит, хотя бы чуть-чуть себя побаловать, да, вот какой а, красивый. аминки а, а дала бархатцы, я просто. Да, мы сорвали, да, просто она растеряет такие большие, а здесь чисто один как, как веник, короче. Она, бэм, она его не растеряет. Да, какой бэм, красивый. Бэм. Я сделала с ними фотосессию. Кривляки кривляются. Да, по-разному. Фотосессия прошла удачно. Конечно, пока положи. Это домой унесем. Куда положить? Давай сюда. Сюда на скамейку. Ты тоже положи на скамейку. Вот видите, как она таскает. Из-за чего? Чтобы ей удобно было. А, <кzin». <кzin> а, Google, Google. Ага, только не дергайте цветочки. Красиво, чтобы дома было. Ладно? Да. Потом мама будет Конечно, мама ругаться будет, если цветочки потеряете. Ага. Да. А -а -а. эти Так, надо будет семена еще собрать на этих цветах. Пока видно какие Они уже все подоспели а сколько оно стоит-то? 5600 Димка у меня приехал, куртку купил Покажь, пожалуйста, на камеру Сейчас. 2600 стоит 200 рублей Скидку сделал он Да, да Я, я ему даже не просил, он сразу взял На конфеты а? На конфеты сказал ну все, теперь у тебя все есть. Только зимнюю куртку одеть, купить. Теперь Давида надо одеть мне. Вот. Хоть на мопеде гонять тебе больно хорошо. Да. О, ты меня сломаешь еще, но вообще... Не лазь, почему мы там сидим, вы ногами ступаете туда. Да, Заром повернись. Отлично. Ага, как раз по тебе. Да. Кататься хоть не холодно будет. А капюшон накинь, пожалуйста. И каску не надо. А? И каску не надо. Да нет, надо каску-то. Голл продает это. А ты чего двойной-то не взял, которую мы хотим? Не нашел? И женщина.. Да нел все говорит, ты куда-то куда я говорю, поздравляю. <как> Нормально тоже этот че. Да он чуть не потерялся. Да. да? Куда чуть не убежал <как> опять? В город. Она мягкая, видишь. А куда? Он сзади меня идт глянулся, назад меня нету. <как> Молодцы. Можно быть, Внутренние. А Внутренние. Есть, смотри, какие огромные. Давай покажи. Вот отсюда, вот отсюда вот. И вот тут тоже Документы как хорошо носить -то. Это, да? У -у -у. Точно не вывалится ничего Что урожай загружайте, пойдем готовить кашу из тыквы, блинчики с этими, с кабачками Сегодня овощной день будет у нас. Ну, знаешь, как этого обманули? На Ой, Короче, я плачу. Ну все, Димка у нас пошел за коляской. Сейчас у нас уезжают они. Отъезжают мы пешочком. Сейчас отнесу сейчас знакомый. Подруге. Что не надо опять. Коляску. <-у -у> Ай, коляску тебе. Это Дарине, тебе. <сORIC -2> <сORIC -2> не тебе. Мне Амине не У Амины велосипед есть? Все. Даринка вот как раз. Поехали. А мы пешочком, да, Дарина.